Мы продолжаем полезное утро. Если кто не заметил, на всякий случай, напоминаю, что у нас на дворе лето. Летом так приятно, особенно как это хорошая погода, думать про то, чем займешься вечером. Чем займешься в выходные, не случайно большинство россиян, даже отпуск, любят планировать именно в июле и августе. Судя по статистике, в середине, в середине лета его, беру, его берут 46% сотрудников, а в последнем месяце 53%. Об этом говорят результаты исследования, которое провела крупная рекрутинговая платформа. По закону срок ежегодного оплачиваемого отпуска в России не меньше 28 рабочих дней. А у некоторых профессий, например, у врачей и учителей еще больше. Подробнее о том, когда и сколько по закону должны отдыхать. Мы с вами об этом поговорим с адвокатом Антоном Лебедевым. Он выходит на связь с Полезным Утром. Антон, приветствую Доброе вас. Доброе утро. В 28 дней мы озвучили... Это такой стандарт юридический, не больше, не меньше, насколько я понимаю? Ну, это предусмотрено по закону. Соответственно, если у тебя есть специфика в своей профессии, то там оставляется чуть больше. То есть сложная трудная работа, такие как преподаватель, то положено больше. Антон, вот если мы говорим не про преподавателей, учителей, которые о, о, врачей, ну вот те же учителя, например, уходят на все лето, вот у них отпуск. Если мы говорим про стандартного офисного работника, есть ли какие-то правила, на сколько дней подряд он может уходить в отпуск, может ли он взять сразу все 28? Ну, конечно, существует э, не только законодательство, существует э, еще и правило вежливости, да принципе, 14 дней полагается подряд гулять. Но... То есть это вопрос вопрос морали, вопрос того, насколько мы любим своих коллег и можем оставить их одних без меня. Ну да, так. Часть... Но есть, допустим, предприятия, которые работают, ну, да? Один ушел, другим делать нечего. Поэтому на ну, таких предприятиях бывают свой режим, когда всем предприятиям уходит будет отпуск. Это уже мало как бы, а, предприятий. Антон, как бы... а, а если, мы вот четко, есть... смотрите, если мы четко не отслеживаем, сколько мы отдохнули, мы как-то можем узнать, сколько отпускных дней у нас осталось? А сколько отпускных дней накопилось? Да. Сколько дней накопилось, это совершенно простое правило. Каждый отработанный месяц на работе дает право на 2,33 дня. То есть количество отработанных часов умножаем на 2,33 и получаем количество полученных дней отпуска. Ну еще важный момент, это то, когда именно берете отпуск, потому что я вот неожиданно для себя недавно открыл, что есть месяцы без праздников, в которых а больше можно отпускные оказываются. В общем, там, там есть свои схемы. А когда в отпуск вы, расскажите нам, Антон. Когда я в отпуск? Да никогда. Я, я не трудоустроен по трудовому договору, поэтому... А, а я думал, вы скажете, что никогда... адвокаты не отдыхают, не отдыхают. Антон Тогда Лебедев хороший тоже бред. не планируют. Большое спасибо, а. адвокат Антон Лебедев был на связи с Полезным. Прямо сейчас будем разбираться с тем, как правильно выполнять всевозможные асаны. Будем ежить вместе с ведущей нашей следующей рубрики.